Вот. Так скажите, пожалуйста, что, что вы сказали в 14-15 веках в Италии, какие технологические продвижения в, были. В общем-то, ну, началось на самом деле ранее, началось на самом деле это раньше, существенно. Но mm -hmm. к чему при власке, какое последствие черной смерти? Это, рез, это я имею в виду экономические последствия. Я, я сужаю технологически. Мне очень важно прежде всего технологически. Какие новые техники возникли вот, э, в эти эпохи? И, если вам известно, если нет, то суд... Нет, суд, суд. Насколько да, я знаю, ну что, это было распространение, скажем так, бумаги. Это книгопечатание. Наверное. Ну, бумага и книгопечатание мы знаем. Это без, безусловно Центральный прорыв. Меня интересует, что вдруг хозяйство Голландии так продвинулось с конца 400 х или там Но, э, до конца 500 х Вот, Аарон, появился. В двух словах. Какие ага. технические новшества я сужаю, все время сужаю, потому что там произошел технологический прорыв. Но если неизвестно, мы можем. Всегда мы имеем право оставить вопрос открытым, не обязаны на все вопросы давать ответ. Вот. Скажем так, в конце, в конце 13 века, в общем-то, прошел упадок ярмарок шампани, которые были как бы местом встречи, вот где, грубо говоря, вот там был междуевропейский международный обмен, вычислялся. Uh -huh. И с той поры стали, то есть причины могу сказать, почему. Вы уже, я про технологию, а вы про торговлю. Столетняя Это... война началась, я, думаю. я Это... спрашиваю я... про технологию. Я даже, фактически... даже не война. Даже не война, а просто, просто в, один, в один год, 1285 год, граф Шампани стал французский король. Вот. И, соответствующим образом, стали очень подробно описано, каким образом стал выжимать деньги из тех купцов, которые приезжали на эти ярмарки. В общем-то, после этого все расстроилось очень быстро. Но все время вы какой-то крем, все время вы от твердой марксистской линии пытаетесь отойти. Я не понимаю, что за такое апортунизм. И дальше после этого, я как раз его рассказываю, после этого стал... Технология. По морю. Да. по морю, и здесь как раз Голландия, вот. точнее, голландское судоходство стало сыграть довольно большую роль. Мы знаем, что да. корабли они начали строить. Вот в каком году начали они пилить с помощью мельниц витриных? Вы как бы завершающий этап, но там были еще вещи по дороге очень важные. Значит, да, давайте с, с, Голландия, Голландия, какая особенность конкретно на Голландии? Голландия была очень, она была не слишком, собственно, Голландия была не слишком сильно заселена. Да. Знаете, это это прибрежье, это, прибреж, это торфяные болота. Да, да. Там да. должны были туда соответствующие голландские графы, кстати, по происхождению с Фландрии, да. они стремились привлечь переселенцев. давали всевозможные так сказать благоприятные условия. И туда в болото, как мы уже, я, я вам прислал, ссылали евреев. Вы, вы, вы прочли, да? 1350... Я это В да. 1350 году вот этот император, я уже не помню, расскажите, кто, кто был император и чем он командовал? Это Римская империя, да, или, или что? Священная империя. Где, где, где, где ее центр находился в то время? Ну, центр находился там, где находился император. Где? Он находился где? в, в, в разных местах, то есть начиная там с 15 века, это была, это была Австрия, это была Вена. То есть, там, да. первой, а 1355 это 14 век? В 14 веке это была э, династия Люксембургов, то есть сначала Люксембург, в, в общем-то у них центра был это Прага. Понятно. О, Прага, Великий город, конечно. Так э, вот взяли вот это, вот скажите честно, вы знали об этом факте, что в болото сослали евреев? Вот конкретно, нет, конкретно про это нет. Вот, вот удивительно. То есть их гнали отовсюду и решили, что вот ну, пусть там живут. А в Чехии разве евреи не Не, в Чехии евреи все время были. Это как один из немногих мест, одно из немногих мест где они практически не были изгнаны вот, всю историю. И, и, и, имелось в виду а она, мне кажется, другое. Если в других местах Римской империи кого-то прогоняли, то дали указ вот в Голландию всех пускать. Ну, да, в общем, это да. возможно учитывая что то что сказал александр что э, граф э, э, Люксембургский э, э, был э, кор, ну, Карчин, королем Карти, да, он был Чехии. он мог вполне там, дать поскольку в чехии была конкуренция и неприятие некоторые со стороны местных там, ремесленников и торговцев он мог да, да, давать ну, как бы вот. перенаправлять так сказать и, ну, и, Это не со да. стороны местных в основном было, было со стороны немецких именно не страны, Может, немецких. да да да конечно в основном конечно бы немецкие торговцы и ремесленники да и конечно. теперь я, я, я хочу ну, обратить ваше и... внимание на то что просто надо увидеть что вы знаете темные пятна их Иногда трудно увидеть, потому что они темные. Да. Светлое пятно сразу видно. А вот это темное пятно. Какое в Голландии произошло критическое технологическое продвижение, там, может, с начала 1500-х годов, а может, нет, раньше еще. Ну, ну или где-то. Где mm. да, да, да, я извиняюсь, 1400-х годов. Вдруг я фрагмент такой читаю, наверное, в этом же e который я вам послал, что крестьяне вдруг занимаются там, пряжей и тем самым придут и ткут, и у них оплата, оплата за их труд, они у себя дома да, это делают, да, но, но оплата это было... за их труд выше, выше, значительно выше, чем в других частях частях, там, это не там это более широкой страны yeah. и, и, и, вообще, и подождите, Сейчас, сейчас, только чтобы сформулировать вопрос. И они при этом используют оборудование, которым они не владеют. Какое-то дорогое оборудование им по, покупают значит, за другие деньги, какой-то финансовый, капитал дают, и они эффективно на нем придут и ткут. И с другой стороны, я читаю, значит, вот эту хасидскую книгу, которую аран тоже хорошо знает, это и мы видим, что из Белоруссии там наши герои лед посылают куда-то в Европу. Вот такой вам вопрос. Видимо, какие-то технологии... Все, передаю. Я извиняюсь. Может, скажу. Значит, я скажу? Что дело в том, что например почему упал одна причина почему, почему пришел падок в Италии поскольку вообще говоря городские гильзии они всячески стремились ограничивать э, вообще говоря то чтобы кто-то кто другой кроме вот тех, членов гильзии производил э, допустим э, пряжу и так далее пряжу и ткани и так далее mm -hmm. э, поэтому там вот в Голландии в силу того, что города были как раз очень относительно слабые и по сравнению с Италией и по сравнению с Фландрией особенно, угу. то там как раз вот крестьяне могли этим заниматься. Но была какая-то технология, еще раз обращаю ваше внимание, были дорогие станки, которые крестьяне не, не по карману было купить. А стоял у него дома. Это что-то дорогое, какая-то вот эту технологию мы не, не очень знаем. И понятно, что был спрос, потому что из льна и конопли тоже, там, это уже делали там, паруса и так далее, ну кроме тканей для, для одежды. Вот. Что-то технологическое произошло, о чем никто не пишет. И Голландия стала славиться своими тканями. Я не знаю, льняными тканями славилась. Ну, в основном, производила не столько Голландии, насколько я знаю, сколько вот Фландрия. Можно, на самом деле, сейчас могу, могу посмотреть. Давайте сейчас, дайте мне одну минуту. Ну, хорошо. Здорово. Вот. И, а... и кроме того, пока Александр смотрит, и кроме того, вот эта лесопильная тех, технология которая позволила построить много кораблей, а также, Аран, я не знаю, были ли это при наших разговорах, много кораблей и много бочек сделать? Я, я слышал часть этих... Почему, э... почему хорошо было сделать много бочек? Потому что голландцы накормили всю, всю Европу рыбой. Ну, это, это да, это, это да. для этого бочка. Вы селедку имеете в виду? Да, да, голландская селедка. До сих пор я иду в магазин, там написано голландская селедка. Сам рецепт видно изготовления вот такой засолки. Дело в том, что бочка – это очень дорогая вещь. Вот как ни странно, да? Вот эти клепки, особенно из хорошего, из твердого дерева, Распилить доски вдоль – это очень трудно, если у тебя нет лесопилки. Mm. Вот. Но в Голландии как раз одна из особенностей, что у них как раз никогда особо дерева не было вообще. Изначально. В да, в от Они в импортировали из Германии. Из Германии, да. из Германии а рейн, рейн, собственно. А а потом потом вокруг Сплав было много стран, и у них же реки. Наверное, вот эти реки, которые в Голландии, они были связаны, да? С... Ну, рейн, конечно. Но это... Подождите, Рейн он в Голландии, да? Впадает? Да, он в Голландии. Ну конечно. все, вот прекрасно. Вот, вот, вот вам источник древесины, Рейн. Отличный источник древесины. Везде по, по его течению, пожалуйста, рубите и визите, сколько вам тут. Угу. И, и вот этот период я... Ищу, ищу. А вот где было бы написано? Сравнительно про... дешевый был Слав. Э... Ну конечно. Я прошу прощения, просто небольшое дополнение. Там, э, дело в том, что ну, основные леса э, были на, на ю... Шварцваль, собственно. да? Сказка Гауфа, холодная, каменная. Там ну, это... Я географию плохо помню. Это, это связано с Римом? Или его да. они, сплавляли, да. они сплавляли, то есть огромный лесной массив, собственно, корабельного леса, который сплавлял, сплавлялся по рейну до Кёльна, а потом до из Кёльна в по Рейну, ну то есть там в связи с разными торговыми гильдиями и прочим, сплавлял, продавался в Голландии. Ну, то есть на этом участке на протяжении Рейна стоимость леса возрастала в несколько раз. Ну То есть бревна. То есть то, что пилили ну, на юге Германии, ну, в Голландии при, при, при, при продавалось... И все еще я подозреваю, что бревно стоило намного, намного, намного меньше, чем доски, которые из этого бревна делали. Дело, дело в том, что, ну вот если, если говорить, э, вот здесь утверждается, что в 16 веке это эпоха распространения лесопива. Они действительно впервые, как бы да? стали, во всяком случае, патент. Первый получил какой-то голланд. О, а вот, это интересно. Пришлите, если на, на e-mail. О, а, кто первый патент? Надо расследовать. Патенты а... и капитал вложения. Это первая отрасль, которая революционизировала многое другое. И, соответственно, для кораблей там много чего. Вот эта ткацкая промышленность, надо понять. Сейчас. В ней, видимо, если... революция произошла такая внутренняя, вот. малая. Только с сабджиком, если, если можно, чтобы оно потом, да, да. потом оно сохранялось. Вот. Uh. Uh. Uh. Ну, э, ну, на самом деле, то есть традиционно всегда была Фландрия, но опять-таки говорил, что там э, гильдии, они как раз не давали э, произвести вот, всякого рода усовершенствования, поскольку они мыслили, опять-таки, с понятиями о том, что э, скажем, не должно быть перепроизводство. Должно быть ограничение, должно быть высокое качество и должно все, все следовать вот традиционными методами. О, это, подождите. А это, что значит традиционный? Подождите. Вот это интересно мне вопрос. Это вот, что? Нет. Новые технологии тормозились? В какой-то степени, да. Гильдия, они всегда учитывали, что это член гильдии не имел права нет, использовать нет. новый станок какой-нибудь, да? Нет. Нет, а, ну конечно нет. Значит, вот надо исследовать. Значит, открытый вопрос. Я, между прочим, в одной из статей увидел, они, они как раз хвастались на том, что они хороший экономический обзор в Голландии сделали, но статья за деньги, даже в Технионе, я не увидел к ней доступа. И они говорят, вот мы сделали, я, по-моему, вам даже присылал ссылку на нее что мы сделали отличную работу, и вы знаете, это одна из первых статей, потому что все остальное написано по-голландски, по-английски почти нет материала. Об, да, об это эпохе. правда. Об этой эпохе. Но во времена Гугла, то есть что придется делать? Брать английскую фразу, переводить на, на голландский, делать поиск, и тогда обратным переводом нет, с голландского, насколько я понимаю, на английский достаточно... Ну, не должно быть проблем в переводе. Угу. Нет. Подождите, а голландский это немецкий или нет? Ну, он, блин, он был, ближе к английскому, чем к немецкому. Но вот это там есть. Понимать его трудно, да. Понять трудно, да. Даже тем, мне, немецкий. Мне немецкий. Это нет. нижний немецкий. Это... Ни, да, не верхний да. немецкий, который сейчас, сейчас, скажем так, стал, стал литературным немецким. Ну, короче, надо гуглом переводить. Ну вот. И этот паренек, да, которого вы раскритиковали, он все-таки историк по, по профессии. Может, он да. чего-то там слишком сильно говорил? Ну, С другой стороны, может но, это но, но, но, там много, я там видел столько просто у него, столько этих самых... Э и тем не менее, в отличие а, от про... нас, он как а, бы… Про кого идет речь, Михаил? Про Репенецкого? Я, я забыл его фамилию. А ну, он, который... да. Про пиратов там и про другое. Ну там. да, ну тогда а, а, Александр Он историк, ваш... он историк э, пр профессиональный. Э, он историк по профессии… Ну в смысле, он там царской, диссертации… Царской делал. цензуры все-таки время конца 19. А вы, да? а вы посмотрели на его специализацию? Да? Нет, я поговорил с человеком. А у вас есть общий знакомый, да? Да. Ой, здорово. Я, Ты, я, а я, тут... попросил, я попросил его сделать э, рецензию на это, ну коротенький. Я, ну, а, на, и, да, на, на то, что... Всех праздников и всего прочего он не успел. я... я на что ориентироваться? А, на, Александр... на это видео, что ли? Да, да. Александр а, тоже негативный насколько... Нет, это... нет, нет, подождите. Во-первых, мы на запись. Давайте договоримся быть а, корректными. А, а, корректным. а, хорошо. Хорошо, да, тогда мы идем на... То есть мы можем критиковать, но в мягкой форме... Персонали, персонали тогда лучше... Да, мы... мы... Не, не, почему? Не хорошо, права да, общем... Критиковать. делать знакомые, это в... Да. в мягкой форме, да. Да, ну, ну лучше да, все да. равно не, не, не выкладывать этот. Нет, подождите, одну, одну одну секундочку. Включил запись, вот только что. Да, да, да. Как Карнелиус да? Карнелисон. Он за, он что? Как бы да да извините я вас господин. Он запатентовал лесопилку и идет стать Ссыл... то есть не ссылка. А вы, вы хотите, может, показать? То есть э, смысл что? Ну, Нету статьи, чтобы она у нас в... за. Взад... Нету, стать... Нету статьи. статьи. То что, статья... что у вас статья... на, на экране. Вы хотите показать, чтобы она осталась на видео? <сосы> <сосы> я... У вас есть право, я надеюсь, показывать. Хорошо, я я покажу статью сейчас, одну минутку, вот. Я надеюсь, что у вас Шеринг работает. Да. Вот. Вот. Да, да. вот, пожалуйста, вот этот Карнелисон, ссылка пустая. Она не идет на, да. ну, на какую статью. А есть, есть вот здесь. Вот, ну, вот это смотрите. очень поздно, 1593 год. Вещи да, произносяют намного раньше, я думаю. Но это патент. Это патент, да, а само... появление интеллектуального права. Нет, нет. Из... Ну вы, вы, вы знаете, патентовать очень трудно вещи, которые уже существовали. Даже невозможно, я бы сказал. Уже ну было... хорошо. А, вот. А, вот. Когда, даже, когда кораблестроение? Когда в Голландии началось массовое кораблестроение? Сейчас. Независимость... Давайте я иначе спрошу. Хорошая точка отчета – это год независимости Голландии от Испании. Когда она добилась? Почему, почему хорошая точка отчета? Я, я, я сейчас вам... В том, что... Нет, нет, нет, дайте мне, я первый начал. Хорошо. Напомните мне год, когда независимость Голландии от Испании. Нет, когда это было признано, но ну, перемен... Когда они, когда они военным образом себя отстояли. Давайте просто... Оно на 1609 -го. Первоначально. Ну, ладно. Примерно, да, тысяча... Перемирие переменение в 1609 году. До этого все время шла война. Когда они начали... 70 когда они начали успешно воевать против Испании. Да, давайте так. Опять-таки, успешно не было. Дело в том, что было... Было, было успешно, успешно. Когда они начали активно сопротивляться Испании. Когда они вступили в войну за, за освобождение 1572 год. Вот это вот, когда ГОЗы заняли вот эти самые территории. Так что я хочу вам сказать. В соответствии с линией марксизма, это могло в такой небольшой стране произойти после того, как они уже технологически продвинулись и промышленно. Когда они уже настроили себе корабли. И, видимо, лесопилка уже к тому времени в 1572 году давно уже работала. Вот у меня такое предположение. А вот теперь все, теперь я передаю вот. Дело mm. в том, что вот я сейчас просто-напросто бы даже покажу это. Вот. То, что ну, э, э, э, э, скажем так, э, вот им, э, э, корабли, которые, скажем так, отправлялись по, вот, так сказать, именно по океанам и так далее, это были вначале не голландские. Ну, понятно, Португалия была царицей Мария и так далее. Я спрашиваю, когда Голландия стала активной? На морях. Когда Голландия стала активной? сейчас. Конечно. Я думаю, до того, как она начала активно сопротивляться Испании. Потому что у нее должна была возникнуть промышленная база для сопротивления. Не могла просто крестьянская страна сделать себе армию, снабдить ее и так далее. Нет, почему она была крестьянская? Она не, она не была все-крестьянской. крестьянская скорее, это была Испания. Да, это, так я говорю, что она, в ней уже произошло промышленное преобразование. Не промышленное. Это не было промышленность. Мышленное морское. Ну, ну, да, давайте, называйте иначе и расскажите подробности. Вот. Да, этот самый... Да. Есть, я называю не хозяйство, но называйте это какими словами вам нравится. Ремесленное. Но все описывают, что у них именно произошло, э, так сказать, вот они стали учими именно в конце 16-17 Так, еще раз. Давайте, вот еще раз. Ну, постоянно вы уклоняетесь от линии партии. Ну, вот, вот чувствуется, что у меня была самая хорошая учительница истории. Эленон. <связывая> <связывая> что она это самое, она... Да, с 6 класса, там, это линия марксизма ленинизма <связывая> Я у нее был самым непослушным учеником, она меня всегда, всегда так косилась на меня. Но, но я усвоил. Но это действительно, это серьезно так. Страна может стать крепкой, может, стать, может сопротивляться другим странам, особенно когда у нее не, не, небольшая территория, когда у нее... Ну, называйте это не промышленной, потому что промышленная это уже для машин. Ну, техническая революция произошла, продвижение. Они смогли, стали богатыми, смогли как говорится, снабжать Европу рыбой. Я эти статьи вам присылал. В каком году, в, какой, в какую эпоху они снабдили всю Европу селедкой? Они начали до того, как Испания освободилась? Нет, они начали еще в 15 веке. Вот видите, вот, значит, у них много кораблей. Обратите ну, ловить селедку, я что с тебя самое это самое. Нет, нет, когда у них появилось много кораблей? Надо было построить много кораблей для этого. Технология кораблестроения должна была стать продвинутой. Вот я этого не, не знаю, но я знаю, как, как, как научный исследователь, да, что раз так, значит, там оно должно лежать. Вот, значит, ну, все говорят, что у них, надо сказать, прорыв был именно в 17 веке, Ну, хорошо раньше. Ну, Описывают туда, да, у них был, конечно, там, они... Вы, вам, вам кажется, что до того, как Голландия еще стала морской держава, пусть не межконтинентальная, но освоила Северное море. В небо. столько кораблей, что она селедкой всю Европу завалила. Кстати, это не, это не, не только Северное море, это Балтийское море. В частности. И тем более, но там пишется в той статье, что я читал как раз Северное. Море. Северный, северное, если они уже в XV веке они воевали именно с Ганзой. И именно тогда они вытеслили Ганзу и начали контролировать Балтийское уже. Все, значит, они начали контролировать моря. Смотрите, все время я вас веду, а вы все время не сопоставляете. Значит, они построили много кораблей вот в эту, в эту эпоху в 15 веке. На протяжении 15, даже не к концу 15, не в конце 15 века, а на протяжении 15 века. Значит, вот эта технология кораблестроения, она продвинулась много элементов содержится. И лесопилка один из самых главных. что они еще вдоль, вдоль лесопилки. Ну, ну, понимаете, что лесопилка там у них была не самое э, не, не в Голландии. Понятно, да? В Голландии там нечего пить. Ну, как раз я бы мог предположить, что бревна транспортировали по Рейну, а распиливали уже ближе. Ну да. Александр, почему в смысле? Бревна действительно сплав. Бревен, а потом их разделка, естественно, в, в Голландии. Да, но это в основном импортировали, кстати, уже начиная, по-моему, ну, в 17 веке уже точно. Я знаю… Хотите, давайте, раз, да, давайте договоримся. Пафе. Вот мы, мы говорим о 15 веке. Давайте хотя бы ограничим. Вот смотрите, значит, тут мы такие… Мы говорим цели. о XV веке. Причём вот, а, о, о, о периоде также до 1572 года я еще может, могу даже ограничить вот ну, смотрите, как теорема значит, такая у них это все было до того как они активно или в спали значит вот это вот вот этот самый э, их знаменитый голландский так называемый флюид вот это вот э, корабль ну. он в самом конце 16 века 1595 год все все опять который... Да. Я хочу спросить. Вот, дальше, одну минуту, я, я не кончил. А, я не а, кончил. Извините. Извините. Вот. Дальше, значит, количество, скажем, в 1532 году у них было 400 кораблей, а через 100 лет было 2500. Ну, понятно, да. Что это еще... Вот. Но ну, я говорю, что там, конечно, на морозик не на пустом месте, не могло на пустом, Голландии не то место, где, так сказать, не может быть кораблей. Но тем не менее, это вот, э, самыми лучшими они стали такие в, шест... вот в 17-м веке. Ну, понятно, что они освободились, и там много ресурсов туда уже пришло. Но техника и вот это первоначальное продвижение должно было быть до вступления в войну с Испанией. Вот такая моя как говорится, это не теорема, а как математика называется. Вот. Нет, вот тут все, все, все <с Lots of research> время все данные, все данные, это в основном там у них вот, сказать, что-то там, что-то, конечно, было, но… Когда они селедкой а вот... на накормили Европу? Сейчас скажу. Я, я даже присылал вам, я просто медленно… <с>... Хотите, показывайте нам свой экран, вы так активно… Ага, хорошо, сейчас, сейчас покажу. Потому что раз накормили Европу селедкой, стали богатыми. Вот. Стали богатыми, смогли уже сопротивляться другим странам. Вот то, что вас, видимо, будет очень заинтересовать, это... Нет, это нет. Так. Так, вот это, по-видимому. Вот. Вот, да. вот это вот, вот тут есть вот эта статья, вот это. это о, да. экономик, а, вот широкий период, да. А, это чаптер, да. это да. В, в книге, которая что? Технологический часть, вот, видите, вот, эта вот это, это вот книга. Это вот эта вот книга. Подождите, которая... вы, вы произносите, Александр, если вы можете, вы произносите вслух. То есть подъем и укладыва и технологического лидерства. В двух томах. Вот это вот книга. Прекрасно, подождите, эта книга между нами уже циркулировала или еще нет? Нет. еще нет. О, тогда пришлите обязательно на имя. Наверное, прекрасно. Она есть полностью или нет? К сожалению, это вот это сейчас вот посмотреть и вот дальше уже это самые это кусочки есть а кусочки понятно. вот Аж, и может и можно и электронную можно. книгу купить. вот и дальше грубо говоря скажу что основных данных там за предыдущие там века может больше 2 при до 19 века нет не, не существует нету просто а. Что вы right. нам показываете? Очень... Которая говорит, что у нее нет информации по этому периоду. But... <laughs> мы, давайте But, договоримся. Мы обсуждаем я, период. Я, я, я, я подчеркиваю. of national in the, in the, of the Netherlands in the 1800 is not available. Хорошо. Подождите, где где не available? Может по-английски? Нет, вообще. По -голландски. Нет, нет, а вот другие другие источники, как раз, вот статья, которую я, я вам прислал, она, она писала, что по-английски нет материалов, а по-голландски они есть. Я, я прошу <связычный> прощения, Александр, а, а, а разве ну, ключевую роль в, в, в том, что Голландия добилась независимости, это не по поддержка Англии? Англия, поддержка Англии была в течение буквально где-то двух-трех лет, это ты, 1584-1586 год, и потом, в общем-то, она закончилась, а. то есть это, это не была очень, очень сильная, кстати, вот первоначальная атака, вот когда геозы, когда они захватили Брис, чего угу. началось освобождение, это просто как, как, как раз Англия, Поп э, отказала йозам своих э, в том, что они могут использовать английские порты. А, да? Да. То есть, по естественно, они не хотели на тот момент воевать с Испанией. Кто? Англичане. Англичане, да. Англичане. Но потом же они продолжали, насколько я помню, там были, они атаковали... Э... Кадис, по-моему, ну, Это и, да, это Испания. было потом, вот это нет, это было когда уже они решили, это когда Испания решила атаковать, была вот, вот армада испанская армада, а потом угу. через несколько лет они сделали ответную атаку английской армады, которая в общем-то кончилась полным провалом. Да, да, это это. это, это да. Я помню. А в основном почему это самое, то есть там. Скажем так, Испания, она очень на тот момент, основная причина, что они стремились очень многого сделать одновременно. Да, да, у них была с Турцией война. У них была с Турцией война, у них была да. война очень... Они в какой-то момент хотели, так сказать, посадить Гизов на престол Франции. Да, да. С, они, отправили, с... они отправили армию во Францию. Простите, Это на Францию в Турции? Вер, вот. В какую эпоху была война с Турцией? Из тогда тогда же они были ну, вот в какие панты? Панты это 1571 годах. Да. В да. 1571 Подождите, да. еще раз. А, а так как это было 1572 год. Вот так дождите. что это там все, все одновременно. Какие Когда... го... Еще раз. В какой, в какой период противостояние Турции и Испании? Это ну, в первом времени. Голландии за независимость. Я, и, не и про, до этого. я про Турцию и Испанию спросил. Турция и Испания начинают весь большую часть шестнадцатого века. От начала и до конца шестнадцатого да. века. Грубо говоря, грубо говоря от 150 -го до 1500. 1500 примерно двадцатого года. Там, вот, примерно да. тогда. Вот, потому что Испания на тот момент она захватила Тунис. Они пытались это самое там, захватить Алжир и так далее, а там турки уже только с ними воевали именно там. Я они их выбили оттуда. Ну и плюс война в Италии плюс Франция. да плюс, плюс война война с Францией в Италии. Ну они очень много хотели одновременно установить католическую монархию. Ну вот. То есть это была их цель, собственно, Филиппа II была ну... Еще один, как говорится, прыжок, с вашего позволения, то, что я, как говорится, темный человек, а вы люди культурные, вы и так это хорошо знаете. Значит, изгнание евреев из Испании – это 1492 да? Да. Удивительно, что этот год, я вот не, не знал этого, признаюсь, это завершение столетия, это точный столетний юбилей начала преследования жестокого еврея. То есть, сто лет евреев прессовали с 1391 года. Да. И, и вынужденно, там большая часть переходила в хри христианство, или я не знаю, много ли покидала. Как минимум и... половина, как минимум половина. Если не больше. Подождите, вы, я сказал две вещи, а вы сказали одну, к чему относится половина. Покидала или перешла в христианство? Перешла в христианство. Вот. И, и это был завершающий аккорд. Они решили, что кто не перешел в христианство, это уже такие особо твердые, они только будут вредно действовать на тех, кто уже перешел, Их, от них надо полностью избавиться. То есть Вытеснение евреев из Испании, я думаю, шло на протяжении вот этих 100 лет. И их постепенное частичное перемещение в другие страны или нет? Вот это больше вопрос, чем у Турции. Частичное, то есть у них в основном, насколько я знаю, перемещение шло... Скорее, после изгнания. После то есть, до... вот, вот эти... Нет, вот уходите лет, от 100... вопроса, но вы имеете право сказать «не знаю». Не, нет, у я... меня этой информации особо нет. Не, не, не, не, не менять нет. тему обсуждения. А, ну, э, с, скажем так, большая часть того, что вот именно происходило в Испании, оттуда в то время не было большого притока именно вот на ну, ну, Может... протяжении 15 века. Не было большого притока вот этих называемых новых христиан вот в, в другие страны. Эмиграции. Почему новых христиан? Евреев? Те, кто крестились, я, я, жили я, нормально. Те, кто крестился. А евреев нет. Евреи, евреи начали, евреи очень не хотели уезжать. Что, получается, что было, было столетие преследований, и евреи так э, держались за Испанию, что даже в Африку там не перемещались, например? В Африку э, в, э, и было немножко, в Алжир переместились. Потому что целый век преследований, причем жестких, там это описано, э, ну, не знаю, Википедия. Да, нет, были, но, ну, как можно в Европу точно совершенно не было. Немножко было в Афжир, в Северную Африку было ну, В Северную Африку могло... Ну, как, в Тут... Новые Земли было переселение большое. Да. Подождите, это же еще до... В какие новые земли вы имеете? Это же, не... это же до... В Северную Америку. Нет, а, нет, до открытия Америки. Он имеет в виду... А, а, Михаил имеет до открытия Америки, сто лет до открытия Америки. Это имеет в виду период, еще раз, очень конкретный 1391 по 1492. Не включительно. Да. Да. Вот. Вот. Кстати, я могу сказать, особенно не было тогда большой иммиграции. Большой это удивительно. Все-таки у евреев были широкие связи, когда настолько прессуют, тяжело, тяжелое преследование было. Меня это удивляет. Может это... Страница тоже требует прояснения. То есть все, насколько я знаю, там массовые начались именно вот после, после знания. Д другое связанное с этим вопросом. А вот, у евреев в значит... Испании были серьезные, сильные связи с какими-то другими еврейскими общинами? Конечно. Вот Африки, Азии. С какими? Как с какими? С тоже с Северной Африкой, с Италией. А вот э, Ирак, Вавилон, это, это уже, уже ушло к тому времени. Нет, к тому моменту, то, что, что было в Ираке, это было вообще это самое... Это... Там холостив, собственно. Да. Да. Я, я, я имею в виду, конечно же, исламского мира, потому что в христианском начали... Ну хотя, может, в Италии действительно... В Италии были более мягкие условия, чем в Испании, да? Да. Вот, а в этом самом, в, в, в Испании, то есть, конечно, там были, были, конечно, начали переселяться в ту же самую, в, в Турцию, в Константинополь, но, опять-таки, это было очень относительно, очень немного, очень, масса пришла, это именно после изгнания или после изгнания. В, в, в момент... Вы знаете, а я, а, я, а я вот такую еще предположение могу вы, выдвинуть. Да. Куда пришла большая масса сразу после изгнания, там очень, возможно, сосредотачивались уже те, кто переместились раньше. Вот сразу после изгнания куда двинулись? В Африку, да? В основном, да. Ну, значит, в Африку. Куда в Африку? Марокко. В Марокко, да? В а например, нет. И вот это самое на восток, в Османскую империю. Ну да, главное, через мору да. или просто морским путем или что? Морским путем, естественно. Морским путем, да. Да. Но Османская империя, она, подождите, какие есть... Африка входила в османскую империю? В тот момент нет, еще не входила. Но... Это, это были Балканы, это была Малая Азия, это была вот впоследствии это была Сирия, потом они уже стали. Султан, в принципе, формально считался руководителем, ну, как, как это называется, главой мусульманского мира. Да. Главой мусульманского, но главным образом, ну, то есть там были многие связи, но. Вот. То есть основная масса евреев все-таки, в какие районы Османской империи пришла Бал есть? Балкана, Малая Азия и Сирия. То есть, в Грецию, сели, ну, имеется, в Грецию, в Болгарии, если с современными странами говорить, Грецию, болгар для Израиля, да. да. Ну, землю Израиля какая-то часть, Болгария, не очень большая, Болгария, но... вот это, вот это вот. Понятно, что в ЦФА, там каббалисты ЦФАТа и так далее. Но это маленькие это... были общины, потому что там экономика не была. Израиль не мог принять большую массу людей, да? Да. А большая масса пришла куда? В современную Грецию, да, вот какие-нибудь да. большая масса, там максимум, оценивает вся иммиграция из Испании это сто 150 тысяч человек. Понятно. Ну, а сколько было евреев в Испании? Э, ну вот столько, вот столько, половина там было раза в два больше, половина крестилась, а половина вот уж уехала. <трех> а в голландию откуда перемещались впоследствии впоследствии они перемещались вот в основном из той же даже не испании с португалии а, а из португа это просто вот когда изгнание из португалии то сразу это же там маленькая разница там было всего пять лет, да? лет даже меньше да то есть уже, уже из Португалии пошли прямо в Голландию, да? Прямо а, но это были в основном, опять-таки, я понимаю, что были в основном испанские евреи. в основном, помню, да. Поскольку для, для, для, для испанских евреев самое естественное было пересечь португальскую границу. Подождите, а евреи в Португалии тоже, наверное? Или у них евреи в Португалии, Португалии или? да, На евреи в Португалии было максимум там тысяч сорок. А пришло туда, там порядка где-то тысяч восемьдесят Хорошо. И из Португалии уже как маршруты распределялись? Морем. Нет, в смысле, куда основная масса переместилась? А из Португалии, туда же в ту же Османскую империю. А. Вот. Дело в том, что отличие Португалии от Испании в том, что, ну, благодаря тому, что тем деньгам, которые давали вот эти вот крещенные евреи, звали новые христиане, угу. в Португалии не было до конца 16 века не была введена инквизиция. Угу. И э, поэтому там они э, кхэ, жили относительно свободно. Многие и, остались. Да. А еще, еще раз. Значит, Изменения опыта, начались в 1580 году. Ага. Исп... Испания ну, как не, раз вводил повсеместно во всех да, владениях. Да. Когда они в 1580 году они захватили Португалию, вот тогда, после этого, началась массовая иммиграция евреев оттуда уже. То есть не, имеется... не евреев, подождите, это уже новых это. Но новых христиан имеется. Тайных евреев, да? Да-да. А, тайные евреи... а не, не тайные евреи сразу вот 1400 там каком-нибудь 95-м 95 или... году. да в да. 95-м да, они в основном это было из османской империи больше В основном в Оспанскую империю и какая-то доля в Голландию, да? Нет, в э... Голланд... Голландию только через сто лет после этого. Ага. В основном в Османскую империю. В основном Османскую империю. Чуть-чуть было в Италии. Немного, немного была эмиграция в Италию. Да. В область, как ни странно. Да. А, в Папскую область, да. А вот та И область еще... Голландии... Инецию, в частности, это тоже было. Да, да. у меня удивляется, что та область Испании, Голландии, которая в 1350 году была разрешена для евреев, к тому времени уже не принимала свободно да? Нет, там дело в том, что там это было, это, было, это довольно слабо развитые провинции восточные, это Утрих, а, То есть они не могли принять много да. людей. Да? А собственно, собственно вот то что, собственно Голландия вот то что прибрежная, mm -hmm. Амстердам. Там это началось и это вот то самое, самые, самые последние годы 16, -16 века. Я развитые когда... в Голландии были как раз южные провинции. Да, это Фландрия Верно. была. Но Верно. Фландрия Верно. была завоевана, и она, ее отвоевали испанцы, вот, когда была восстание общая Нидерландска. В силу, исключительно в силу топографии, поскольку Фландрия довольно-таки плоская равнина, там, в общем-то, это самое, испанцы могли довольно быстро отвоевать. В Голландии очень тяжело с каналами, совсем про испанской кавалерии, ну, не так, не так эффективно, скажем так. Подождите, а в 15 веке, Аарон, мне кажется, как раз развилась вот эта северная приморская часть. Потому что там уже кораблестроение что. -то. Нет, вот, пожалуйста, вот кораблестроение, вот данные. Видите? Вот конкретно. Не, где, где, подождите. Я еще... Я еще... Что такое 16%? 16% доля, доля Голландии. Доля в Голландии в европейских... Э, но для маленькой эр... страны это уже очень много. Нет, это много, безусловно. Да, но в 1670 году это 40%. Понятно, но вы все время хотите нас в другую эпоху переместить. я все время хочу с этой эпохой, потому что она заложила она заложила корень вот всего что произошло потом вот я просто говорю ну, что там... 16 процентов учитывая э, та, там наверное Турция в, не входит да, в, в... Турция нет не входит но входят там это самые там все, все Гер... вот Германия Гамбург Франция Англия Италия Испания это там у них было довольно вот, тем не менее ну, не довольно, было, да неплохо вот. Так что понятно. Ладно, хорошо, спасибо. Нет, ну чего? 16% это шестая часть. Да. Я не знаю, количество кораблей или тонажжа, но, но то есть это не важно, я думаю. Но это действительно... Вот тут сказано, вот видите, вот это то, что вот, Михаил, то, что вас особенно интересует, вот это вот. Вы проговариваете слух, я не схватываю глазами, когда я говорю слух. Вот, то, что э, успех голландского судоходства в 16 веке, это э, означает большую роль играет технический прогресс в судостроении. В конце, да. Начиная с конца 15 века. О, а о, о это как раз устроили? то, что Михаил... Да, хотел, да. О, я говорю до, до конца... Так, да. сейчас, еще раз. 15 а, по, по, а про, правильно. 15 века. Да, и каждый да, раз да, да, постоянно да, улучшение. Да. И в конце да. концов, в конце 16 века Непрерывное мы развитие. вот и все. Вот. Все-таки все все да. все да. Элеонора Ивановна, она меня хорошо учила. Да, но смотрите, это конец 15 века. Это не... Нет, к концу 15 века. Нет, начиная с конца нет, from, 15 века. From, from the, end. End. From the end. Да. Быстрое развитие от конца... Подождите, к... от... Что, что такое? А, конец 400-х годов, да? Это, да, это, да, это тысяч... открытие Америки. Да, ну, как, это... как раз тогда, но это не связано с открытием. Подождите, нет? а в 1572, как вы сказали, они сразились с Испанией, Да, да. да. Ну смотрите, значит, а у них был период все а Почему это не связано с Америкой? Александр? Это связано как раз все-таки с изгнанием. Это, открытий, это связано с не связано. Ну Нет? видно, еще не успели включиться, это заняло время, да, освоение Америки. А вот период все-таки А период изгнания из Испании, оно, собственно говоря, все-таки. Пусть это совпадение во времени, да? но оно совпадает. Да. Да? Подождите, одну секунду. Начало технологической революции в Голландии совпадает с, по времени, пусть это случайное совпадение, с изгнанием евреев из Испании. Вот, да. Но тут еще, еще один момент, что тут просто описание, что в чем дело те, те корабли, которые использовали в море, они строились намного более э, прочные, более тяжело строились, потому что им нужно было защищаться от пиратов. Должны были соответствующим образом там быть место для пушек, ну и прочие особенности. В Голландии не, ну, они не строили. То есть, был даже период, когда перемирие, у них вообще не было, они вообще были не вооружены. В смысле, это просто рыбацкие торговые корабли? Без... Нет, нет это, это торговые корабли. Но, они, но, но там у них не было там места. Поэтому они были, были более эффективны. А, ну, понятно. Будем, будем разбираться. Все-таки я думаю, что из Португалии не должна была переместиться большая масса евреев, а, допустим, какая-то небольшая часть, которая знали кораблестроение. Вот. То, есть них... То есть по времени все-таки совпало. То есть в Голландии что они делали особенно? именно галансы свой флот это уже большая книга у вас это небольшой но ну, это как это не очень я большая. уже вижу по правой там уже много страничек. это не, не так как было да. раньше да вот присылайте, в присылайте Голлай... присылайте нам хорошо пришлю. из вот. subject to может да. сейчас потом вы же забудете Two, э, с названием самой книги если а, это 39 страниц. Да? Ну, не, да, не так много на самом деле. Но, но все равно это важная часть. Вы нашли важную часть, да. Вот. Я сказал, что, я, в общем-то, я могу находить иногда. А, ну, Александр, только это... С самого начала наших встреч творческих. В, в, в, ваша эта сила была общепризнанной. Вот, я сейчас вам пересылаю это самое. Вот. Спасибо. Все, то есть я, я там без, без комментариев просто... Подождите, но ну, а название... нет не, я иначе потеряю. В а а -а -а. нужно что-нибудь. Вот видите, тут... Вот это... И, и а галакти... а на... ну, вы а, можете... Вы можете вот эту строчку копи заголовок email Ой, я, да я да, уже, к сожалению, это самое... Но я сохраните... Я не могу… Что, какой сделайте реплай с этой строчкой, чтобы я ее вручную не, не, не печатал. Потому что когда а просто это, линки, они потом уходят, их невозможно. По-моему, это… Или нет, я не понимаю. Это вроде бы… А, это же это вроде нет. бы PDF-файл. Это PDF-файл, файл, да. Не, ну это линк на, на PDF, да? Нет, нет, не, это, да, это линк на PDF файл. Так, сейчас, ладно. Вот. Идет, продуктивный шиппинг а вот. я вижу. Да, что такое 2? Здесь. 2 это... Сейчас я соображу, почему это 2. Вот я сделаю reply, и изменю сапчик. Делаю так, как я делаю, чтобы потом... Через 12 лет, как я этому нашел, Борису Штивельмону. Это ж так удобно. Вы потом гуглом ищите в своем имейле и находите все, что потеряли. Ну, тут, кстати, вот описывается, что, скажем, если обычные корабли, если было 10 человек экипажа, вот голландские, вот они были специально построены, что было достаточно 6. А, да, по-моему, я это читал. И голландский экипаж довольствовался более про. Это французский какой-то пишет. Более простой едой, чем французы. Они там какую-то сушеную рыбу или что-нибудь еще. Но, да, французы либо было вино там и. Горячая, может, пища. А ага, ага, Голландцы ели там что-то очень простое. Все. Хорошо. Что такое? Вот я вам послал в reply, но уже вместе с абджектом, чтобы она сохранилась. И даже я себе раздел сделал. Коланд. Вот. Особенность еще такая, что, в этом самом, что голландцы они установили вот именно контроль над... в Норвегии, в Балтику. Они так сказать, могли... эти вот самые самые эффективные корабли. Ну, хорошо. Значит, я все-таки подозреваю, что португальские кораблестроители, которые были самыми, самыми профессиональными в мире на ту, ту эпоху, какая-то их группа должна была попасть в Голландию на ровном месте делать конкурентоспособные вещи в мировом масштабе, менее вероятно, как-то мне мне, мне кажется, я могу вот. Вот. что соответственно, произошло, описывается, что, что вот фрахт очень сильно упал. Вот стоимость перевозок резко упала во второй 3 4 16 века. Ну. За счет этого. Ну, понятно. Понятно, стали много... И они, и, соответственно, этот спрос, поэтому, соответственно, больший спрос на голландские корабли, и они, в свою очередь, это позволило им экспериментировать всякого рода с новой технологией. Ну да. И, кроме того, где-то я в, в этой, мне кажется, что эта книга мне мелькала, или в другой, что они и морской атлас мировой составили и опубликовали. По-моему, по это все-таки португальцы были, но... я я поищу в своих emailах. Надо посмотреть. Хотя нет, был был потяговец. Голландцы, Голландцы, по-моему. Может быть голландцы. Да, я, я, я опять трансферовать не буду. Сейчас. Как, как он назывался? И тут и тут Это мы пере... атлас, который, здесь, ну, который как бы зафиксировал эпоху всемирных открытий, Да. да может быть. Э -э… Это подробный атлас, он показывал… MS! Имя у него было Gonna… голландское, голландское, mm. eh, немецкое-голландское. Да. И, и более того, сейчас мы вернемся даже к той теме, с которой Александр вообще начал наши встречи. Поскольку мореплаватели стали составлять большую часть голландского мореплавателя и кораблестроителя, большую часть голландского населения, то и грамотность потребовалась. И в ту эпоху Голландия была самая грамотная страна. Да. И, кстати, вот это, там вот что произошло, вот, что в Амстердам это был не, не, не то, что рынок, где конкретно обменивались всякого рода, распределялись всякие рода продукты, а это центр информации. А вот тут потом, когда это все очень сильно развилась в 17 веке, вот тут евреи сыграли как раз большую роль. Но мы еще португальских будем евреев или не евреев искать в Голландии в 15 веке. Там практически это самое. Те, ну... которые там кораблестроение развили. И кораблестроение, и ткацкую промышленность. И даже металлургия, там же для какие-то металлические части тоже тре, тре, требуется. И мне кажется, даже в самой Голландии, в Нидерландах э, металлургическое производство было. По-моему, там было не так сильно. Ваш... По-моему, это скорее то ли Бельгии, там в районе там Льежи и так далее. Там было. Ну, вот это не... Как это называется? Район низменности. Да? В него и, и Бельгия входит, да? Ну да. То есть часть Бельгии. Но это как раз та часть, которая не самая низкая, она чуть повыше. Нет, это не Фландрия, это были как раз вот Волония. Угу. Ну вот, хорошо, спасибо. Немножко проблинулись этой важной темой. Основы капитализма. Теперь у меня еще другое белое пятно, что пираты свой кодекс тоже могли из каких-то голландских каких-то конституционных, когда они стали республикой Голландия, интересно, какая там была конституция, какое там было разделение властей и так далее, потому что оно могло. С нашей точки зрения очень неэффективное, потому что это были, это грубо говоря, был э, сбор провинций разных. Да. да, да. Семей провинций совершенно разным весом. Вот. В общем парламенте, да? Или как В общем, это самое. Там, там, да, то есть каждый был как бы свой правитель, Штальгальтер. Вот. А, Были постоянные противоречия между провинциями. А парламент был общий или нет? Да, с самого начала, конечно. Генеральные штаты, это с самого начала. У них восстание началось именно, когда именно, пар... именно они собрались все. Подождите, вот парламент – это законодательный орган. И что, и парламент, правительство… Вот это разделение было, да? Как, как, как глава, глава, очень, очень, очень, очень запутан, глава то есть это не было, это не было таких вот на примере там современной Америки и даже в а что, с современной а, Англии это был а Иван, было. А что было? Полу пол это, это грубое собрание провинции, которое каждый имел свой правитель, свой это. Но центральный правитель был, которому армия подчинялась? Его, избирали, его могли избрать. Избирали центрального правителя, да? После избирали, его... который Штальгальд... О, Александр опять. Избирали, они могли его назначить также всеобщим, то есть он мог командовать со всей Голландии, со всех Нидерландов, точнее. То есть а, он, он был, он... грубо говоря, премьер-министр, да, или... Нет, он был только, вот на, только на момент это самое, вот на момент войны ему могли. А дальше, в общем, там была постоянная борьба между ним и вот генеральными штатами все время, с этим, особенно с Амстердамом. А деньги? Для, у, у государства есть еще там несколько миссий центральных, да? У него несколько, да. Кстати, кстати Деньги кстати, он должен был... Кстати, евреи, а как человек... евреи, там поддерживали именно вот эту оранжевую партию которая отнюдь не нелиберальная. Не так на каком этапе раты придумали конституцию, которая вошла в основу американцев? По-моему, все-таки у них была не, не это самое, не, не пример был не с Голландией. А какой еще пример мог быть в то время? Еще, еще французской революции не было, но в Англии там что-то было, я не знаю. Во-первых, в Англии. Естественно, все они вообще говоря, были, все они были а что? Ну вот расскажите два слова, как английская система? Английский было введено, начиная с после, скажем, славной революции, 1688 год. Там было введено постоянные, постоянные парламенты, которые должны были каждые три года избираться. И которые, которые держали, в общем-то, под их контролем перешли финансы. Подождите, было разделение властей в таком духе, как в Америке? Или в Америке это что-то совсем новое? Такого полного разделения властей не было. У них высокая была монархия. Так вот, это разделение властей, оно было в пиратском кодексе. Я же вам присылал. Да, да, да. А там это самое, это, там было… То они его придумали, пираты сами получается, Да, да. Да, но там было... Да, потому что они не могли взять с Голландии. И, и было, из Англии не могли взять, да? Ну, потому что в Англии было и правительство с премьер-министром, который отвечает перед парламентом, и король, который как бы назначает это. Да, а там... Как бы... Там это, это был компромисс. А, а, а, а, а, пи, а пираты а сделали пираты. настоящее народовластие, да? Потом Век, надо а, было. Пиратское сообщество, оно было сувереном, да, а остальные да. должны были так э, избираться, чтобы они не, не могли уз, узурпировать власть. В, конкретно в Англии, там это, в Америке, там было именно вот были введены три принципа, то есть самый это палата представителей, это нижний уровень как бы демократическая, аристократическая это был сенат. И монархическое – это был президент. Вот они, вот, так сказать, создали вот эту систему, которая, вот, так сказать, балансирует между этими всеми, всеми, тремя уровнями, плюс религическая система, то есть духовный суд и так далее, который как бы независим от всего. И соответствующим образом, поэтому был передан в законодательный этот вот Сенат, который равновешен друг исполнительный – это президент. И все это под контролем суда Это вот изначально, как это было. Ну, вот я предлагаю в какой-то момент вернуться к этому описанию, хотя непонятно, автор вот этого текста, он вырвал это из книги вот этой толстой, он извлек из разных мест. Но когда он суммировал, но так получилось. Вот, так. Кстати, кстати, посмотрите, вот, пожалуйста, объем. Торговли вот, по, по разным районам. Алло? Что Разные районы чего? Аарон, вы понимаете? Разные районы я, чего? Галактики? Я, я не вижу, я не очень понимаю. Непонятно. Э, я что волк. Ну, Алексу пока сделаем мют, надеюсь, что он сделает Америка. А, может, это куда они торговали, голландцы? Ну, судя потому, что речь идет о тоннах, километрах, речь идет о как это называется? Грузоперевозки. Ну, грузоперевозки в разные, в разные части мира, да? Судя по всему, да. Ну, может быть, из Голландии, я не знаю, раз книга такая. Ну, скорее всего. Из Голландии в разные части мира. А, ну вот можно в, в Америке оно стало возрастать, да, после, там, грубо говоря, 1600 года оно было совсем маленьким и постепенно росло. А В, В, В, ВОСИ, кто его знает, что это такое, какое-то сообщество? А, вот. industrial а, industrial Александр industrial. может сделать да. Un -mute, un -mute. да. Значит, ВИОСИ это это как раз Westin, это Остинская компания. Ага, а, это то, что вот вам это Westinская компания. Да, да. Зунд – это на Балтику, это вот Дания, донатские проливы, ну и это остальное все. А. Да, мы видим, что к концу Америка стала доминировать. Да? А в начале, если заметить, в самом начале доминировали именно Балтика. Фиолетовая. Ну да. Или, или, или грузы, или рыболовство, может, входило в это же. Да, да, да. Нет, это именно э, зунд это именно Балтика. Точно. Вот. Э, вот то что, то, что он увеличился в 17 раз между вот, uh -huh. первым, по 1530 1503 год, но ну, точнее, Вначале просто нет, нет данных, очевидно, там не слишком менялось. Да, тут просто говорится, что там две точки, которые… Да, э -э -э -э которые более-менее да, более показывают примерный объем в начале XVI века. Это, если я правильно понимаю, там написано «Сонт» и «Балтика»? Да, да, да, просто... да, да «Сонт», сонт – это «Балтика». Mm. Вот. И потом, значит, после второй, после середины 16 века началось вот такой очень сильный подъем. Ну, понятно. А, а вообще, ну да, вообще тут 1540 год такой. Ну, может, данная, потому что мы видим… Нет, 1570 год – это как раз время военных действий. Нет, ну вообще сам первоначальный рост… 1540 но мы видим до этого 530-й или даже в самом 503, начале 503. да, 503 в 503-м высота она та же самая, обратите внимание просто исторические данные наверное фрагментарные не, нет, это нет, данные, это данные полные просто не за все годы ну, я, я об этом говорю, что высота да. в 540-м и в 503-м одна и та же ну да вот. То есть э, э, революция, вот, достижение да. вот этой первой высоты, оно было левее нашего графика. Ну да. Вот э, приход да. к этому уровню был левее нашего графика. Да. Вот ты еще замети, там был подъем, вот начиная с 540-го, примерно до 560-го. Потом, ты, дело в том, что 1565-1570-е была война на Балтике. Да. Между э, Данией и, и Швецией. И все, и все пошло вниз. Все пошло вниз. То есть, помимо того, что были было еще восстание против Испании, на это еще наложилась еще еще война на Балтике. А Реста, ну, вообще и Африку может включать, да? Когда они там активно стали в сторону Африки? Да, но я думаю, что это не Африка. Это, скажем, Франция, к примеру. Подожди. Африка, Испания. Вот. Что за война? После Ливонской войны за ордена, то есть, это, не... это да, это во время Ливонской войны там шло еще целый ряд войн. Вот, да, вот тогда была война между Швецией и А Когда Голландия в, в Африку двинулась? Интересно. Буры это в большой степени голландцы да, или, или я ошибаюсь? Да, это голландцы. Но это а, было а... начало... Конец 17 начала начало века. А, середина, да. да, середина 17 начала это самое. Это, ну, вторая это половина. В Индию. Да. Вот. Мы да. можем к этому графику вернуться, когда перевозки в Индию. Вот это Ост-Индийская Ост компания. Да. Подождите, Индия это где? Это что? Это, это, нет. Нет, это, это в Ост-Индийская в Ост, Ост компания, ВОСИ. Это вот, о, это вот, это вот. Ну вот, э, да. грубо говоря. Это, это, вот, это вот, это вот, это светло серое вот это Самое вот. начало это 1600 год, гру, грубо да, говоря, да. Да? да? Ну да. да. А А Арон, о каком периоде говорите? Я говорю, да, да, я ошибся, это 1652 год. Я да, сказал вторая половина 16. Да, года. да, это Криптаун, собственно, да. да. Да. Вот, так что вот это. И вот, вот, вот то, что, то, что вас очень интересует, Михаил, это вот данные, это самое, вот как, какие, какое было это самое, вот, что происходит в судоходстве, сколько производили и кто, кто был занят. Подождите, что, что вы имеете в виду? Это уже само су, су, судоходство. У меня был Судостро... да, да, да, да. судостроение или, суд, или судоходство? Судоходство. У меня был вопрос по судостроению, когда в нем революция произошла. Это, мы еще до этого не, не смогли добраться. Это до 1500 -го года. Мы видим, что в 1503 году уже был объем, который приближался к объему на момент освободительной войны. Ну, там был чуть меньше, но уже по порядку. это почему? Это, в общем-то, прошу прощения, но это где-то раза так в четыре меньше. Вот объем событий это вот этот 65 год, вот 4 раза меньше. А, ну объем на северных морях сейчас, ну, может быть, да. Но меня интересует технология, меня интересует изменение, вот когда революция в производстве этого, по крайней мере, в этой главе нет, это в каких-то других... Сейчас я, я могу, смогу показать Самый... да. Вот, да. вот здесь. Кстати, а вот по поводу политического устройства, наверное, интереснее, Это может быть, то, что Михаил ищет. Может быть, в политическом устройстве Капской колонии там было что-то, да. похоже, да. близкое. Да. Может быть, не, не знаю. Это которая Южная Африка, да? Да, да. Вот, кстати, вот, пожалуйста, данные. Наши друзья, союзники Израиля. Ну да. А что с бурами? Они в основном покинули? Нет, буры как раз в основном англичане покинули. Нет, вот сегодня. Я про сегодня говорю. Они еще там? Буры еще там, да? Да. Они крепкие, да? Они такие упорные буры. Да. Да. Вот видите, вот тут вот данные, очень это самое, вот фактор кост, значит, в судостроении, вот. Да, да, о, да, это, о, видите, о, вот это 1450 год, правда 8 Х… Начиная X. с 1450 -го, 1800 год. И ось Х какая-то такая… Ось Х, насколько могу понять, это, да, это испорчено, но я понимаю, что это годы. Да, значит… А вот это ли, первое слово, я не, не помню. Второе это медь, да, первое это что? Нет, симбор тим, это лес. Лед, лес, да. Лес, подождите. Это что? Его цена, да? Да, ф, да фактор. Вот, например, тут вот сказано, вот в 19 веке вот такое соотношение. Под, подождите, что значит возраст? Я не, не очень понял график. Сколько кораблей стоимость материалов, я думаю, все-таки. Да, да, вот, вот лес... Но они воздушные. же что? Все стали более дорогими? Нет, что-то не да, так. Да, да, они стали более дорогими. Вот лес стал на 40... То есть в 19 веке лес это 40%... Грубо говоря, зарплаты работников это 30%. А это относительно... А это медь тоже 15%. А, это, они то, менялись в соответствующем образом, они это менялись в течение времени. Это, это их удельный, это не абсолютное, это удельный вес в цене корабля, да? Да, да, да, удельный вес в цене корабля. Хотя тоже не, не, график не, не полностью мне понятен. Почему оно, оно все возникает? Если удельный вес, так что-то должно идти вверх, а что-то вниз. Оно, когда все вместе поднимается, это не очень понятно надо присмотреться видно, более аккуратно. Вот, ну вот это но у вас есть это в любом случае да. оказывали более интересные места интересные а -га -га. места и вот тут есть это самое вот э, вот кстати сколько стоило примерно что э, фрахт сколько стоило эти самые вот э, поездки вот Тут, в частности, вот этот самый темно-фиолетовый ⁇ это Архангельск или Ворно. А розовый ⁇ это Балтика. Вот. То есть примерно вот таким вот образом, если вот усреднять, сколько сколько стоило вот перевозки. То есть как это менялось? Видите, от начала 16 века по конец 18. Ну хорошо. Это Архангельск Лворно. Да, очевидно, там, да. Почему-то, почему да. Почему что -то, это второе слово, сказал Аарон. Архангельск Лворно. Да. Что, что такое Леворна? Леворно это город. Это нет, нет, нет, нет, это не Гену, это Флоренция, как раз там вот евреи как раз установили. А, а что из, интересно, это из России какие-то русские товары везли, да? Ну, конечно, а в значительной степени они получают. Пушнину, небось, какую-то. Что да. самое дорогое могло везти из России? Пушнина. Пушнина. Да. Пушнина. Меха. Ну, да везли наверное через все-таки, балтика все да? нет я думаю что много чего везли именно через пушнину через архангельс а через балтику Балтика потом балтика не было до, до петра первого же балтика не было в россии а, фу, вот. да, так что конечно, а не очень, не дорога очень дорога не вот в частности вот вот они какие вот какие были фраг сколько стоил вот. Балтика, Бордо, это, это желтое, и Архангельс, это красное. Нет, там просто, по-моему, по из России везли еще какое-то сырье для веревок, нет? Ну да, да. Это? это как, как она называется. На Конопта и лен мог везти из России. Пенька, да. Вот сейчас есть соотношение между, вот, между зарплатой и капиталом. И что, что есть что? Ну, видите, вот в конце 17 века отношение зарплата, потому что капиталу увеличилось, потом он, кстати, стала падать. И, в общем-то, это вот, вот такая синусоида. То есть, в 1500-х это капитал он да. большую... Стал дешевле, скажем так. Вот. И вот тут, по-моему, есть этот самый. Вот, вот шестая, это, значит, размеры голландских кораблей на Балтике. Вот. Я... Как... Значит, что значит это? Что значит? В чем это измерение? Я не понимаю. ЛАСТ. ЛАСТ это, по-моему, 2, 2 тонны. А. Да. Ну, 400 тонн это довольно много. Довольно много, да. Это вот было уже там в середине 16, 17 века. Потом то то продолжалось. А, нет, это... Не, не, нет, это саунд, это в тоннах уже. А. Это, это уже в тоннах, то есть это 200 тонн. Mm. То есть вначале это были ласты, а потом в тоннах это да, я понял. Ну, то есть... Ну, 200 тонн тоже не так плохо. Mm, yeah, yeah. Вот. вот примерно вот такие вот это и дальше я дальше по моему там было вот а, в общем, вот здесь очень плохо этот самый вот тут вообще ничего нету вот. и дальше у них в конце по моему есть данные вот опениях значит вот вот видите то есть, какой процент куда куда, куда шел вот количество кораблей 1536 год один из самых вот как раз перед тюльпанами перед угу. она лихорадка видите вот самое крупное самое большое количество это было балтика 2 это было как ни странно Норвегия. 3 угу. это юга юго-западная франция это бордо вот это вот. Да, Балтика это Польша, наверное. Уже. Это, ну это Польша, это Кёнигсберг, это вот Пруссия. Это там, не знаю, Мекленбург. Но это, и это самое, это Прибалтика, это Рига. Э, подождите, какие это годы. Это 1636 год. Да, интересно что между европой вот. это, это еще ордена там уже там какая -то... вот а вот сказано и, и сколько вот и, какой, и сколько этих самых какой объем был Видите, его вот самый большой это балтика и норвегия угу. потом потом было сильным отставанием юго-западная франция и э, Вестинская компания Средиземноморье, Россия, кстати, вот еще тогда уже она была довольно много. Это, кстати, Архангельск. Угу. Это тонны или тонны -километры? Э, тонна километры Тонна угу. километры в тоннах, да. конечно, получается там совсем другие соотношения. Ну да. да. Сколько грузов привезено с разных мест? Ну, естественно, Груз. поскольку для гостиницы компании это понятное дело, что это там было немножко другое. Вот. Не, ну там же не стоимость привезенных этих пряностей, кофе, да. вот еще... стоимость она пропорциональна тонна-километров. Я... Да, вот видите вот вот здесь данные это, это уже конец 18 века ну я, я знаю mm. что вас Михаил это меньше интересует ну вот но в основном видите доминируют там опять-таки две это Балтика вот и дальше там потихоньку, дальше, потихоньку это самое там все понемногу это Балтика Англия Франция Испания Алло. Да. Да, да александр хотите... да, да я с вами вы что-то хотели сказать нет это самое я хотел сказать значит что э, там я посмотрел сейчас вот есть так называемый new это вот Аонма, э, это маск и продвинуть э, и, ну, то, что, скажем так, каким образом вызывать те или иные реакции в мозгу. Пока это делается вот там у животных. А, ну, а, а, но дальше… Это, это, а, смена темы, да. да. Вы, вызывать реакции в мозгу с помощью чего? Может быть, след, может быть, следующая встреча? Да, да, да, это, это как заголовок можно оставить для следующих встреч. Да. С помощью слова, темы, магнитных… Конечно полей каких-нибудь, да, Да. Или... Да. Вот, да. вот, вот я